Друзья, всем привет! В этом видео мы будем играться с прошивками на моей мультимедийной системе TIS s А именно, я скачал прошивку с формы FOPDA. Прошивка универсальная, она ставится на любую модель S-PRO, либо CC2. И после прошивки у меня будет возможность переключаться на лаунчеры. Вот, либо CC2, либо S-PRO. Это уже кому как удобно, соответственно, можно будет выбирать Меня многие спрашивают, чем отличается вообще мультимедиа э, TSS Pro от cc э, 2 В техническом плане они не, ничем не отличаются То есть технические характеристики у них одинаковые, идентичны э, Процессор, оперативная память, все абсолютно одинаковое Разница только в прошивке Соответственно, CC2 это более дорогая модель, там немножко модифицированная прошивка, чуть-чуть возможности побольше, чем в s -Pro. Многим, кстати, кто покупает мультимедию S-Pro, хотят почему-то главные экраны, вообще возможности всегда CC2. Я же, в свою очередь, еще никогда не пользовался вот именно CC2, и вот решил попробовать, и сейчас будем как раз ставить прошивку. Сразу, друзья, вас предупреждаю, что если вы будете опрошивать также свою мультимедию, то вы будете это делать на свой страх и риск. Я никого не заставляю, не принуждаю. То есть все вы делаете сами по своему собственному желанию. Я ответственности, как говорится, за испорченное устройство не несу. То есть ко мне претензий никаких можно не предъявлять. Я это делаю на своей мультимедии, потому что я так решил и хочу вот потыкать, посмотреть вообще, чем отличается CC2 и, соответственно, показать это вам. А, опять же, есть а, еще один нюанс. Перед прошивкой зайдите а, в настрой, настройки системы об устройстве и листайте в самый низ практически версия микроконтроллера. И здесь смотрите, какая у вас версия контроллера. А, вот у меня G23. Есть еще одна версия, это g32. И вот здесь будьте внимательны, когда будете скачивать прошивку, кстати, ссылку на нее я оставлю в описании. Там будет две версии для 23-й и для 32-й. Качайте именно ту, которая подходит именно вам. Я скачал ту, которая, соответственно, с префиксом 23. Скачал ее через саму мультимедию, скинул на флешку. Сейчас я вам покажу как это выглядит вот у меня usb2 и вот все файлы прошивки еще один момент друзья в этой прошивке присутствует функция долгого нажатия на кнопки на руле если вам эта функция не нужна вот эта кстати функция появилась в последних прошивках там то есть можно на, вот на эти кнопки на руле назначить то есть несколько вариантов, то есть это одинарное нажатие и долгое нажатие мне эта функция не нужна я привык уже просто обычно нажимать на кнопки управления соответственно для того чтобы эта функция у вас не появилась в новой прошивке вам нужно смотрите внимательно два файла удалить из нее это вот этот вот jd32 flash hex мы его выделяем. И второй файл ⁇ stm32 ud.bin. То есть мы его тоже выделяем, удаляем с флешки. То есть с этой прошивки. Нажимаем удалить. Окей, все. У нас остается вот 8 файлов. Соответственно, вот эти файлы прошивки, они у нас и будут отвечать за прошивку вот нашей мультимедии. Давайте уже наконец-таки приступим к прошивке. Мне уже не терпится. Я все-таки хочу вообще посмотреть, потыкать, что там у нас интересного. Как заявляет сам автор этой прошивки, что здесь есть множество разных функций. То есть прошивка доработана, допилена, улучшен перевод. И, по-моему, еще там несколько разных есть функций. Ну, в общем, давайте не будем голословными. Все-таки... Прошьемся и вместе с вами посмотрим, потыкаем, проверим. Так, флешку я сейчас вытаскиваю. Для того, чтобы у нас автоматически прошивка началась, нам нужно повторно вставить флешку в разъем и ждем, когда она загрузится. Так, все, вышло окно, нажимаем старт. Ну и, соответственно, ждем, сам процесс прошивки сразу говорю, процесс не быстрый поэтому скорее всего я сейчас подожду и соответственно уже включусь когда моя мультимедиа уже после прошивки загрузится да друзья еще вам хочу напомнить для тех кто будет прошивать именно на эту прошивку читайте внимательно описание прошивки могут возникнуть проблемы при откате назад, то есть если вы будете откатываться обратно на стоковую прошивку, то есть скачивать ее с официального сайта, то а, вам нужно будет изучить полностью описание этой прошивки, то есть как а, можно будет а, откатиться. То есть там, по-моему, нужно будет ставить какой-то определенный патч, и после этого только можно будет уже ставить а, обычные стоковые прошивки. Поэтому будьте внимательны, прочитайте все. И потом уже, соответственно, принимать какие-то решения для себя, нужно вам это или нет. То есть прошиваете на универсальную, как у меня, либо вообще ничего не трогаете. Решайте сами, в общем. Ну, а мы дальше ждем. Так, процесс прошивки закончен. Система просит вытащить флеш-карту и запустить мультимедию. Так, вытаскиваем флешку. перезагрузка, и сейчас будет первый запуск. Друзья, если честно, прошиваюсь первый раз, до этого вообще никаких модифицированных прошивок не ставил, поэтому очень интересно вообще посмотреть, чем они отличаются то есть от стоковых. Так, вижу, сбросился мой логотип, скорее всего, вообще полностью сбросились все настройки и удалились приложения. Но, система запускается это уже хорошо значит все сделали правильно так как мы видим система запустилась для удобства камеру я поставил на штатив так давайте вместе разбираться видим сразу первую нас встречает радио радио сразу видно что от cc2 потому что в совсем другое радио так возвращаемся на главный так и видим, что главный экран у нас тоже от CC2. Здесь у нас Яндекс Навигатор, здесь машинка. Так, окей. Давайте перейдем в меню приложений. Так. Да, друзья, все приложения, которые у вас были установлены, они все удалятся, потому что своих приложений я здесь не вижу. То есть, получается, произошел полный сброс. Приложений здесь нет, то есть сразу скажу, что если у вас были установлены такие приложения, которые я вам показывал в своих видеороликах. Это камера для отображения фронтальной камеры и программа ОБД модифицированная для того, чтобы обычный ELM 327 адаптер работал на фирменном приложении TIS OBD. Соответственно, здесь нужно будет все это повторно устанавливать. Я думаю, что проблем возникнуть с этим не должно. Все делается легко и просто. Давайте продолжать. Здесь у нас сразу вижу, появилось приложение Launcher. Давайте посмотрим. Так, ага. То есть получается, что здесь мы можем выбрать один из трех вариантов. То есть это Style 1, Style 3. Это у нас варианты как на CC2 здесь с машинкой здесь просто с навигатором и с меню быстрого перехода там в приложение время и либо радио либо музыкальный плеер и здесь у нас обычно как на из про очень удобно кстати не знаю почему до сих пор в с про версии такой возможности не сделали почему-то обделили нас Ну да ладно давайте посмотрим как здесь у нас будет отображаться в целом, кстати, мне нравится, неплохо. Здесь получается, поменялась у нас э, панель навигации. Есть, если мы перейдем в меню, то есть э, меню навигации у нас вот эта вот э, панелька также остается. То есть если про у нас была внизу, то здесь она у нас переехала в левую часть экрана. Давайте попробуем, проверим, как у нас будет работать Яндекс-навигатор в этом маленьком окошечке. Но ну, те, наверное, кто пользуется а, мультимедией cc2 для этой это для них вообще не новость, так как они пользуются и знают уже, что здесь и как. Это, наверное, больше для тех, кто а, пользуется версией S Pro. Вообще, да, смотрю, вот эти сервисы не вырезали какие-то китайские иероглифы, я думал что все все-таки их уберут так почему-то не нажимается далее ну да ладно а давайте перейдем в настройки так видим что настройки у нас тоже от cc2 то есть получается что у нас а, полностью модифицированная прошивка на основе cc2 система об устройстве. Так. Ну, в принципе, здесь смотреть ты особо нечего. Единственное, можно полазить по э, настройкам и посмотреть перевод. То здесь видно, что все-таки как-то поинтереснее. Э, видите, шрифт здесь поменялся в call. Отключить. Все как-то более интуитивно, понятно. И все на русском языке без всяких корявых переводов. Спасибо, кстати, разработчикам этой прошивки. Сделали очень удобно. Смотрите, цвет интерфейса. Можно его поменять на коричневый. Так. О, смотрите, как прикольно. Такая темная тема получилась. Очень интересно. Давайте попробуем еще. Есть вариант серый. Так, обратно, возвращаемся в настройки. То же самое, только немножко как бы серее стало. Тоже прикольно, потому что синий цвет уже так приелся. Поэтому как-то уже не хочется к нему возвращаться. Давайте вернем коричневый. как более интересный будет. Вот самое то, я думаю. Так, что у нас еще из изменений? Ну, по сути, вроде больше ничего такого нету. Давайте еще проверим. Так, вот Яндекс Навигатор запустился, кстати, прикольно. Также у нас, насколько я знаю, также музыкальный плеер тоже из cc2 то есть в виде карусели. Сейчас здесь должны загрузиться заводские песенки. Да, вот они. Кстати, кнопки на руле, кнопки на руле работают, то есть они не сбросились. То есть их повтор, повторно настраивать не нужно. Но вот почему-то приложения все слетели. Ладно. Так, давайте еще, знаете, что проверим? Хочу проверить Bluetooth. Как выглядит у нас Bluetooth. Так, это Bluetooth музыка. Где у нас самосвязь? речь кстати у меня активирована она должна быть при следующем подключении к интернету голосовое, голосовое управление должно быть активно для тех кто активировал соответственно голосовое управление с помощью техподдержки TIS это в моем случае за хороший отзыв то есть за 5 звезд мне активировали голосовое управление в видео кстати по поводу активации у меня тоже есть на канале, можете посмотреть. Так. Что у нас еще? А, ну вот у нас. Звонилка. Звонилка, она тоже вроде визуально как-то поменялась. Честно, я давно ей не пользовался. Давно уже телефон свой отвязал от мультимедии. Поэтому сказать, что здесь что-то глобально поменялось, не могу. Это вы уже, наверное, сами. Посмотрите. Так. Ну, эквалайзер понятно. Еще что хотел посмотреть. Это вот все говорят про эту машинку, которая у нас в этом лаунчере. То есть, если э, мы включаем фары ближнего света, то здесь они должны загораться. Давайте проверим. Сейчас я включу зажигание включаю фары да и мы видим что они у нас тут тоже загораются по поводу того как когда она движется это наверное скорее всего нужно ехать с какой-то определенной скоростью что я хочу сейчас посмотреть также cc2 прошивка отличается своим радио а именно логотипами и названиями радиостанций давайте посмотрим как мы видим, сейчас здесь нету ни названий, ни логотипов. Я предварительно посмотрел инструкцию, как вообще это все настроить. Друзья, смотрите. Здесь вот эта вот нижняя панель навигации. Она у нас так вот листается. Для тех, кто не знал, я, кстати, не знал. Так что не кидайте тапками. Так вот она у нас листается. И для того, чтобы у нас отображались логотипы, первым, что нужно сделать, это... И идти у нас в настройки а, на модифицированной прошивке здесь есть россия fm на обычной стоковой прошивке есть по моему еще китай а, там оставляем китай по моему ничего не трогаем в этой прошивке у нас диапазон AM, он, а он удален здесь только fm остался поэтому ничего не трогаем оставляем россия fm выходим назад нажимаем на карандашик и здесь в этом окне в левом верхнем углу «Город» нажимаем выбираем тот город, где вы проживаете, чтобы диапазон радиостанций, вот этих диапазон частот подстроился под ваш город, потому что везде радиостанции частоты разные, поэтому указываем свой. В моем случае это «Самара». ОК, нажимаем «Да». И вот видим, что у меня отобразился список самарских радиостанций, и на какой частоте они находятся все нажимаем нажимаем в любую область экрана и видим что радиорекорд у нас появился логотип для того чтобы поймать все радиостанции которые у нас есть можно нажать сюда у нас идет автоматический поиск либо можете настраивать вручную как это делаю я я сейчас настрою под себя радиостанции те, которые я слушаю, и уже дальше вам покажу. Так, настроил я под себя радиостанции. Как мы видим, вот они радиостанции, и вот логотипы. Если я переключаюсь, то логотипы, соответственно, меняются под свою радиостанцию. Так, звук все работает. Вот это, кстати, очень удобно. Мне нравится, кстати, радиостанция. Вот это вот приложение больше все-таки на CC2. На Испрону какой то скучноватое. Поэтому здесь как-то более интересно. Ну и в целом, вроде пока все. Больше я никаких изменений таких не вижу. Я еще поездю а, с этой прошивкой, посмотрю. И чтобы не делать каких-то поспешных выводов, я покатаюсь денек. И, соответственно... Скажу, плюсы и минусы вообще, стоит ли прошиваться на эту прошивку или нет Но пока я для себя никаких минусов не вижу Здесь как-то больше возможностей Которых, кстати, на самом деле многим и не нужно Но я вот решил все-таки потыкать, посмотреть, пока что все нравится Так что я сейчас еще поезжу и скажу вам уже, что здесь есть Какие плюсы, какие минусы Друзья, еще один момент я в начале видеоролика говорил то что если вы не хотите чтобы у вас была функция коротких и длинных нажатий кнопок на руле то необходимо было из файлов где прошивка лежит то есть удалить два файла но это еще не все нужно еще скачать специальный патч ссылку я на него тоже оставлю в описании и там будет лежать один файл вот этот вот так. И а, скидываете его на чистую флешку и к нему скидываете вот этот файл lsec из прошивки. Берете ту, которую, когда вы прошивали, вот этот файлик тоже копируете сюда. Получается, у вас два файла. Теперь, что мы делаем? Скидываем на флешку. Вот я скинул, вытаскиваем. Потому что если вы этого не сделаете, то в настройках кнопок на руле. Так. У вас будет вот такая вот петрушка. Она, эта ерунда, не работает. Поэтому не советую никому этим пользоваться вообще, чтобы ко мне претензий не было. Сейчас вставляем флешку. И ждем. Так, нажимаем старт. Сейчас установится патч. И наши настройки кнопок то есть установятся на заводские, то есть те, которые изначально идут на S-PRO без всяких там коротких и длинных нажатий. На самом деле неудобная функция, я так и не понял, не разобрался, как вообще ей пользоваться. Она не реагирует вообще на нажатия какие-либо. Поэтому все-таки лучше оставить то, что было, то, что работало. Так, все готово. Вытаскиваем флешку. Сейчас в мультимедиа перезапустится и проверим. Руя, найти, поверить, боя, чтобы... Так, Патч поставили, теперь проверяем. Включение кнопок руля. Все. Вот мы видим стандартные наши настройки кнопок. И здесь уже, соответственно, назначаем те кнопки, которые нам нужны, которые вы пользуетесь. И пользуемся. Итак, друзья, покатался я с этой прошивкой. В общем, что хочу сказать. Прошивка понравилась. Понравилось, что есть возможность поменять лаунчер CC2, S-Pro. То есть, если вдруг надоест S-Pro, можно поменять на CC2 и наоборот. За это прям вообще огромный плюс. Вот эта машинка, про которую я вам говорил, я сейчас э, вставлю ролик, там увидите, то есть, как она работает. Для владельцев CC2 это будет не новость, то есть они все это прекрасно знают, а вот у кого S-PRO, для них будет это интересно. То есть эта машинка двигается, когда вы едете, то есть там как будто дорога. Ну, в общем, увидите сейчас... Так вот, в этом окошке был навигатор, это окно можно отключить, то есть убрать э, навигатор или поставить какое-то другое приложение. Я вообще убрал его, поставил здесь только приложения те которыми я пользуюсь, так мне просто удобнее. Из минусов могу пока сказать, ну как, это мое предположение, мне показалось, что радио ловит похуже почему-то, не знаю почему, Возможно, я ошибаюсь, но я еще поезжу, посмотрю. Но в целом как бы э -э все отлично. Так, по остальным функциям, в принципе, ничего плохого сказать не могу. Э -э я установил сюда приложение также камер которое я показывал в видео. И также установил э -э OBD обновленную, то есть модифицированную для того, чтобы подключать OBD сканер обычный. Руд права не ставил, мне они пока не нужны. Так в целом прошивка понравилась, мое почтение. Спасибо тем, кто ее делал. Вот, так что смотрите сами, друзья. Также, друзья, хочу напомнить, что создал группу ВКонтакте. Добавляйтесь, пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на канал, писать комментарии под видеороликом. Всем отвечу. Отвечу на ваши вопросы. Также повторюсь, я занимаюсь установкой мультимедийных систем TIAZ. Если вы живете в Самаре, Самарской области, вы можете мне написать, и мы с вами договоримся по поводу установки. Сразу скажу, я не электрик, не занимаюсь работами там по прокладке проводов по автомобилю. Я занимаюсь только именно подключением мультимедийных систем, в частности TIAZ. Если вдруг вам понадобится помощь, вы можете ко мне обратиться. Я это сделаю абсолютно бесплатно для вас, друзья. А на этом у меня все. Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем удачи на дорога, друзья. Всем пока.